Если же интервью очень серьезное, очень важное, и вы не хотите отвлекаться, то вы можете выставить ваш план, например, средний план вы выставили, нажали кнопку записи, и все, камера пишет, вы общаетесь с человеком, вы задаете вопросы, он отвечает, камера пишет все время одним планом. После этого, когда вы будете монтировать ваше интервью, то есть брать важные моменты, естественно, они не смогут между собой склеиваться, и тогда нужно чем-то перебиваться. Вот. Для этого вам необходимо после того, как вы закончите запись интервью, отдельно записать перебивки. Перебивки — это очень важный момент. Они вас просто потом спасут. Если, например, вы записали там, длинное интервью, ну длинное, там 2, 3, 5, 10 минут интервью записали, но вам для вашего там, ролика, фильма, нужны какие-то маленькие части, нужно там 10, 20, 15 секунд, там 30 секунд, 40 секунд, вот. И вам необходимо выбрать из этого фрагмента, из середины, из, из концовки и между собой их как бы склеить, эти кусочки. То понятно, что на, в местах склейки у вас будут вот как бы неприятные такие дергания. Чтобы этого избежать, нужно обязательно отснять перебивки. Как снимаются перебивки? Перебивки снимаются следующим образом. Вы записали, закончили запись своего интервью, а потом просите вашего героя подождать буквально еще одну минуту. Значит, э, существует два правила при записи перебивок, и этих правил желательно придерживаться. Значит, правило номер один. Во время записи перебивки в вашем плане, в вашем кадре не должно быть видно рта человека. Рот в кадре отсутствует. Это первое правило. И второе правило. Во время записи перебивки человек, герой ваш, должен говорить. То есть он не должен молчать. Не вы должны говорить, а он должен говорить. Итак, два правила. Человек говорит, и рта в кадре нет. Что может быть перебивкой? Перебивкой могут быть следующие планы. Как правило, перебивки — это крупные планы. Итак, перебивка номер один, самая распространенная. Это глаза человека. Вы выставляете ваш план таким образом, чтобы в кадре были только глаза, оба глаза человека, не было рта в кадре. И человек при этом говорил. Человек говорит: мы помните, да? Мы также оставляем, стараемся оставлять какое-то пространство впереди, мы обрезаем сверху, обрезаем с этой стороны, оставляем небольшой промежуток впереди. Но ни в коем случае рот не должен поп попадать в кадр. Таким образом снимается первая перебивка. Вторая перебивка, как может выглядеть перебивка номер два. Это руки. Смотрите, человек говорит, он жестикулирует руками, вот как я сейчас. Если вы крупно, отдельно крупно снимите его руки, вы таким образом запишите перебивку, в которой будет сохраняться вот эти два правила. То есть в кадре не будет рта, и человек при этом будет говорить. Важно, чтобы жестикуляция, при которой он говорил во время интервью, как бы тоже сохранялась. Если, например, у него в руках там была ручка или телефон, то желательно, чтобы ручка это или телефон были в руках и на перебивке. Если не было в руках ничего, то не нужно ему там, в руки умышленно что-то вставлять. Вот. Если он руки держал так, значит, и на перебивке он должен также держать руки. И, например, можно крупно снять вот часы человека. Да? Если у него была другая жестикуляция, значит и на перебивке он также должен себя вести. То есть перебивка должна быть точно такой же. Человек должен стоять в том же самом месте и в принципе он должен вести так же, как и вел себя во время интервью. То есть не нужно его пересаживать в другое место. Вы камеру можете переставить и снять, например, крупно глаза или крупно руки немножко с другого ракурса. Что еще может быть перебивкой? Помните про детали в первом уроке, где я говорил там о нашивках, татуировках, возможно, там значок какой-то, возможно, серьга в ухе, возможно, опять же, на руках маникюр, на что ваш глаз может обратить внимание и за что глаз может зацепиться. И еще перебивкой может быть какие-то детали, которые находятся в антураже. То есть если человек, например, сидит за столом и у него там... На столе стоят, не знаю, может какие-то бюст, бюстик там какой-то там, или портрет на стене висит, либо там кубок, не знаю, стоит, либо еще что-то. Ну То есть то, что вы увидите что-то такое интересное, вы можете также снять это как, как перебивку. И еще один план, вы можете выставить вот полностью себя, показать себя даже без вашего героя в кадре. И опять-таки смотреть не в камеру, а смотреть как бы на вашего героя, молча его слушать, там, кивать головой. И таким образом будет записана у вас еще одна перебивка. И вот эти перебивки вы потом во время монтажа сможете, вот этими перебивками вы сможете перекрывать ваши видео, ваши склейки, которые вы брали во время интервью.